Я теперь выбираю тепло и покой. Я умерила пыл и замедлила бег. Жить в гармонии с собственной хрупкой душой — это то, чего так не хватает в наш век. Видно, возраст сказался, не жду волшебства. Я сама мастерю его в каждом из дней. Так устроена жизнь, нам дается канва. Чтобы мы вышивали узоры по ней. Нету смысла спешить за пределы границ И на яркое пламя лететь мотыльком. Мне для счастья достаточно звезд за окном И пушистого пледа, И книжных страниц. Я теперь избавляюсь от внутренних пут, Я с собой не веду ни вражды, ни войны. Вместо гор золотых выбираю уют, Вместо шумных застолей глоток тишины. Что поймет человек в суете на бегу? Ускользает от взгляда сюжетная нить? Я гармонию сердце своем берегу И хочу этот хрупкий баланс. Сохраните.